Всем привет! Сегодня буду запекать курочку с овощами в банке. Это невероятно просто, очень-очень вкусно, а самое главное оставляет духовку к чистоте. О том, как я это делала, смотрите в этом видео. А для приготовления курицы в банке я буду использовать а, такие части курицы, как бедрышко или голень. А, можно использовать целую курицу, разделив ее на порционные кусочки, такие, какие вам удобно. Также буду использовать перец, помидоры, лук рипчатый, морковь, немного зелени. Из приправ я возьму лавровый лист, перец душистый горошком, соль, черный молотый перец, приправу для курицы и можно использовать какие-нибудь любые травки. Также вместо цельного чесночка можно использовать сухой чеснок, будет очень вкуснее. Так, ну все, мы приступаем. Первым делом я замариную курицу. Пока буду нарезать овощи, курица промаринуется. И лучше, конечно же, использовать а, те части курицы, которые вот, немножко жирком. Да? Потому что если вы берете грудку курину, тогда вдобавок не возьмите такие части, как а, бедрышки, они немножко жирнее. Курица даст сок, и как раз вот будет это блюдо намного вкуснее, если вы возьмете просто сухую куриную грудку. Все, оставляю на какое-то время промариноваться. Далее все овощи я нарезаю кольцами овощи я уже порезала и сейчас буду их закладывать в банку слоями чередуя вместе с курицей выкладываю туда части курицы взяла банку с горлышком который немножечко шире обычного но это просто для удобства доставания потом курочки. И вот так вот слоями, немножечко утрамбовывая, буду чередовать вместе с овощами. Желательно курицу посолить больше, чем обычно, потому как овощи у нас не соленые. Обратите внимание, я уже разложила, и получается очень-очень красиво, уже аппетитный такой а, вид овощи и курочка потом дадут сок, и нам необходимо эту банку накрыть, а можно это сделать крышкой металлической, предварительно сняв в нее резиночку, а можно это сделать при помощи фольги, сложив ее в несколько слоев. Запекать мы будем при 180 градусах, примерно полтора часа, но... Баночку мы ставим в холодную духовку, чтобы она ни в коем случае у нас не лопнула. Поэтому сейчас я ставлю банку в духовку в холодную и уже включаю на полтора часа 180 градусов. Банку я ставлю в холодную духовку, и чтобы перестраховаться, чтобы с нее не выбежал лишний сок, потому как у меня банка заполнена курочкой доверху, в качестве поддона можно поставить какую-нибудь миску жаропрочную или сковородку. Сейчас я выставляю температуру и время, и мы увидимся с вами позже. Курочка моя уже пропеклась, и как я предположила, с нее выбежал сок. И сейчас я ей дам прям при открытой дверке духовки минут 15-20 остыть. Потом уже достану, для того, чтобы не было перепадов температур, и чтобы банка ни в коем случае не треснула. Так, ну вот, дорогие, курица уже немного остыла, и видно, как овощи и курочка дала сок. Курочка настолько мягкая, что прям вот мясо, оно прям от костей отходит. Вот Смотрите, оно просто тает. Вкуснота необыкновенная. Вот такой курочкой в запеченной банке я сегодня с вами поделилась. Рецепт, действительно очень простой. Курочка получается невероятно вкусной. Мясо отходит от костей. Готовьте его с удовольствием. Желаю, конечно же, вам всем приятного аппетита. До новых встреч. Всем пока.